Вы ищете пассивный доход? Вы вы предприниматель, который хочет строить команду в надежной компании, не опасаясь скама? Тогда вы оказались в нужном месте в нужное время. TurboInvest объединил внутри себя лучшие инструменты для пассивного и активного доходов, и сегодня мы готовы вручить их вам в руки. Сегодня лично я от имени группы компаний ТРБ Group готов предложить вам безопасные доходные, а самое главное настоящие инвестиции. Инвестиции – это взвешенный и осознанный шаг в жизни каждого человека. Именно поэтому мы постарались подготовить для вас максимально лояльные, выгодные и безопасные условия для начала работы с нашей компанией. Мы хотим, чтобы каждый мог начать свой инвестиционный путь вместе с нами. Не высасывая из пальца, я назову вам 5 основных преимуществ работы с нашей компанией. Во-первых, это 14 лет безупречной работы нашего бренда при полном отсутствии конкурентов в большинстве товарных ниш. Во-вторых, интеграция MLM-маркетинга под существующий продукт и бизнес, а не легенда о светлом будущем. Третье, как я считаю самое важное, это реальные доходы из прибыли компании. Четвертое, это активный и пассивный доход без хайпа. И пятое, это доходный маркетинг с ростом и премиями.